Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим фунчозу с овощами и грибами. Для этого нам понадобится фунчоза, овощи замороженные, грибы консервированные, чеснок, маслины, соевый соус, перец черный душистый молотый, перец красный жгучий, масло растительное, лук репчатый. На разогретом масле обжариваем лук, нарезанный полукольцами, и чеснок, нарезанный поперек, такими вот пластиночками, до золотистого цвета. Обжариваем на среднем огне. кунчузу заливаем кипятком. Когда лук начинает подрумяниваться, добавляем наши шампиньоны. Обжариваем несколько минут. Далее добавляем наши овощи. И готовим около 10 минут до готовности овощей. Также добавляем наш соевый соус и наши перцы. Все перемешиваем. Далее добавляем наши маслины. Пунчозу, нарезанную вот такими вот кусочками. Все перемешиваем и обжариваем 2-3 минутки. Оставляем под крышкой минут на 10, чтобы фунчоза напиталась. Вот у нас получилось такое, такое вот блюдо. Приятного аппетита!